И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас торжественный момент. Мы награждаем наших выпускников с дипломом, с вот таким сертификатом, вот таким красивым, да, и с клятвой. Клятва почти как клятва Гиппократа: не навреди. Ну, вот первая у нас Бурцева Елена Альбертовна. Прошу вас в студию. Поздравляю. Здравствуйте. Ну, можно, ну, смотри, если в эту руку возьмешь вот так, то вот за эту руку я тебе поздравляю. Давай вот так сфотографируемся. Так. Разно же ты можешь это Есть, да? Так, приходи туда. Так. Вот сюда вот, пожалуйста. А, подожди, нет, нет, нет. Ты давай вот еще, так, давай, вот ага, конечно. Сюда вы вот накладываешь ладонь на золотую. Вот отпечаток. Итак, я...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 оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда благодарю благодарю благодарю Спасибо, молодой победил <плодисменты> вот И следующий у нас награждается Железко Алексей Сергеевич Мануальный терапевт и дипломом с правом работать в медицинских учреждениях. У тебя есть медицинское образование? Да, конечно. Да. В хозрасчетных и культурных объединениях, в клубах и салонах, по месту жительства и в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности, а Также и открытие собственного салона и своего дела. Давай. Давай. Давай. С какой-то стороны. Рыжаву. Рыжаву. Вот, вот это Держи. Ржаву. Все видно было да с отлично продолжаем так зачитываем теперь я железка алексей сергеевич торжественно клянусь что отныне мои руки знания и навыки полученные в академии телесных ориентированных практик альпоток будут приносить только пользу и оздоровить оздоровление любому кто будет обращаться ко мне за помощью я подтверждаю главный принцип медицины не навреди, так что мое мануальное воздействие рук будет теперь оказывать только врачебательское воздействие и лечебный эффект а, во имя спасения и восстановления всех тем человека и каче, качестве гармоничного божественного сосуда Благодар, даю, благодарю благодарю благодарю брат! Ура! Ура! Так, и у нас теперь Ленков Иван Сергеевич. Есть, yes. ну тебе также сертификат и диплом. Красный диплом, как специалисту с большой буквы. Давай так сфотографируемся, можно с этой стороны лучше. Вот Чтобы все было видно, да? Все. Ну, если хотите, можете сфотографируйтесь все вместе. Да, хлопать, хлопать. Ра, ну встаньте, а -а -а. давайте, давайте все вместе встаем. Может, со скелетом вот так сфотографироваться, общее фото. Пускай меня А что про это, про клятву? А, клятву, да, Забыли. забыли, забыли. забыли. забыли. Что клятву? Я, Ленков Иван Сергеевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа ТОП,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 божественного сосуда. Благо, дарю, благо, дарю, благо, дарю. Ура. Так, ну давай теперь общее фото, какое-нибудь вот такое, да, чтобы все были в кадре. Можно поближе, ниже пояса не обязательно фотографировать. Да, все руки вот так поставьте. Дипломы можно открыть. Я закрытая я Давай несколько фото сразу делай. Делал? Давай видео можешь выключить. И Лина просто бюджет осваивает.